3 августа 2019 года сегодня. и Руны, которые выпали, это «Лагус» и «Наутис». Такое сочетание рун – повод вспомнить, на какие любимые грабли вы постоянно наступаете. Постарайтесь вспомнить, какие вы совершали ошибки, и не совершать их снова. В семье прислушивайтесь к сердцу, а не к разуму. Почувствуйте и услышите душу. Она никогда не ошибается. Если душа чего-то хочет, надо дать ей это. Нужда есть. Надо порадовать душу хоть иногда. Если вы давно что-то хотели осуществить вместе с семьей, сделайте это сегодня. А если не сделайте, то снова будет та же ситуация, где все недовольны. А это неправильная реальность. Правильная там, где у вас все замечательно. Будьте в ней. Тем, у кого нет семьи, совет прост – доверяйте первому впечатлению, хотя вполне вероятно, что оно окажется обманчивым, но впоследствии все равно вы сможете сделать правильные выводы из сложившейся ситуации, даже если она вам сразу и не понравится. А почему бы и не рискнуть? В бизнесе обстоятельства будут вас вынуждать довериться чутьею, а может вы и сами захотите хоть раз рискнуть всем и получить внезапную прибыль, или все потерять и больше никогда так не поступать. Вот такой неординарный день ожидает всех нас, чем вас и поздравляю! До встречи в следующем дне. Буду рада вашим лайкам и комментариям.